Когда-то в моде были индийские фильмы, и все из нас их смотрели. Итак, представим, что бы было, если бы индийские фильмы снимали в Татарстане. Эльфине! Раис! Минсине уже пять минут не видел. Минсине уже три минут не видела. Как так выходит? Минсине еще на балконе увидела. Э -э -э -э -э. Рейс. Аггая, Аггая, Альбабула Аггая. мы Юг! Точно мы? Юг! Ах так! Э. Ээээ! Псс! Уле! югма! Юг! Не шлеп! Так у тебя даже пистолета нету! А, точно! Э! Вэх, Дэ! Раис! Ох, Раис, Раис! Син бит минэм брат! Улэссин син, правда? Юг, пока на выборах не проголосую, не умру. <ролевый> Ребят, давайте просто закончим песней. Менделеевская, Челны, два города разные И мы приехали в гости И сейчас мы будем взрывать взрывать взрывать Мы начали петь, и у вас уже дрожь Но что же такое, никак не поймешь Вот хата стоит, вот хата поет Теперь уже точно никто не уснет hey, хата, номер, хата номер, три Зажгла здесь Эй, hey, хата номер, хата номер три Удачи! Удачи! Ну а с вами была хата номер три. Спасибо! Спасибо.